Стать искателем – значит почти сойти с ума в том, что касается мира. Да, вы входите в безумие, но это безумие – единственное возможное здоровье у моей души. Наше несчастье в том, что мы забыли язык любви. И причина та, что мы слишком отождествили с рассудком. В рассудке нет ничего неправильного, но у него есть тенденция к монополии. Он опутывает все ваше существо. Тогда чувство страдает. Чувство не получает питания и умирает. И постепенно вы забываете о чувствах. Оно сжимается и сжимается. И мертвые чувства становятся мертвой тяжестью. Мертвые чувства становятся мертвым сердцем. Тогда человек и как продолжает жить, но только кое-как без всякого очарования, без всякого волшебства. Потому что без любви в жизни не бывает волшебства. Без поэзии жизнь остается прозаической и плоской. Да, в ней есть грамматика, но нет песни. В ней есть структура, но она бесплодна. Риск перехода от рассудка к чувству, попытки восстановить равновесие, только для тех, кто действительно храбр. Только для сумасшедших. Потому что цена, которую нужно заплатить за вход, не больше, не меньше, как ваш расчетливый ум, управляемый логикой ум, математически выстроенный ум. Когда этот подход отброшен, проза отходит на второй план, и в центре оказывается поэзия. В центре больше не цель и но игра — в центре больше не деньги, но медитация. В центре больше не власть, но простота, непривязанность, радость жизни. Почти безумие.